Я снова приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено вот этому водородному газогенератору. Это новая модель S1000NL. Эта модель газогенератора предназначена для водородной очистки автомобильных двигателей от углеродистых отложений. Коротко о технических характеристиках устройства. Потребляемая мощность до 5000 Вт в час с возможностью контроля и ограничения силы нагрузки. Максимальная производительность газогенератора – 1500 литров газа в час. Газогенератор оснащен системой контроля за давлением внутри электролизной установки. Уровень давления в системе отображается на манометре, расположенном на приборной панели. Для начала работы газогенератора вставьте ключ, в замок контроля доступа, проверните его для активизации подачи питания на электронный блок управления. После чего нажмите кнопку старт и поверните колесо регулятора мощности до нужного вам значения. Запуск газогенератора может быть осуществлен двумя способами: при помощи Дистанционного пульта управления, радиус действия которого до 50 метров. А также вы можете использовать еще один пульт дистанционного управления. Это съемная сенсорная панель, которую вы можете разместить в любом удобном для вас месте. И радиус действия которой также 50 метров. Панель является беспроводной. При возникновении опасной или внештатной ситуации вы можете остановить работу газогенератора путем нажатия кнопки аварийной остановки. При этом вся силовая электроустановка будет полностью обесточена. В электрической системе нашего газогенератора есть встроенный электросчетчик накопительного контроля за потребленной электроэнергией. Так как наше оборудование можно сдавать во временную аренду, счетчик может быть весьма полезен при урегулировании спорных вопросов с арендатором оборудования. А счетчик фиксирует потребление электрической энергии только во время работы газогенератора. Без учета потребления дополнительного электрооборудования. А также в электрической системе газогенератора S1000NL есть встроенный контроллер для слежения за температурой электролита и автоматического управления работой системы жидкостного охлаждения. Контроллер работает в автоматическом режиме по предустановленным параметрам. Сейчас генератор включен и вырабатывает газ. Температура электролита составляет 33,5 градуса. Это означает, что генератор еще не вышел в режим максимальной эффективности. Предлагаю посмотреть производительность генератора. Производительность газогенератора сейчас составляет 1167 литров газа в час. Тест газогенератора S1000NL продолжается. И сейчас он у нас работает уже 4 часа. Температура электролита 58 градусов. Ток 22 ампера. Производительность 1400, 1500 литров газа в час. Подведя итоги, хочется сказать, приобретая наше оборудование, вы получаете готовый бизнес с высокой рентабельностью и с коротким сроком окупаемости.